Хоть он из выгляду из твару, подобный чем на канибару, а еще больше на кукабару, на кукабару выхваляку, да самохвальство ни знаку не знайдешь ты у кукабаку. У черных бурках ходят горцы, у белых жупанах летолцы, а кукабака – у ватолцы. Бо в месте, где зимы усь раки, худые раки, не бараки, прошло же кукабаки. Небольша утаулен булок с маком, а я уж шарствелый хлеб со смаком. Однако на зло всем злым собакам не стал ни буком, ён не бяком, а так и вышел кукабака веселым, добрым кукобаком. Здравствуйте! Это был стих про кукабаку который написал белорусский поэт Олег Минкин. Не знаю зачем. О том, кто такой кукобак, мы говорили в первой серии нашего сериала про перестройку в БССР. А в этой серии мы поговорим про творческую интеллигенцию, которая вот как врежет что-нибудь такое, ты сидишь и думаешь, вот зачем ты, товарищ, это сказал. А... В этот раз, я думаю, мы оторвемся от родной белорусской почвы и поговорим про советскую интеллигенцию вообще. Как мы помним, из прошлой серии застрельщиками перестройки в БССР стали четыре творческих союза. Почему так получилось? Почему именно творческие союзы, при том, что это же было не только в БССР, они выступили застрельщиками перестройки по всей тогда еще большой стране. В одной из своих статей я как-то вернул фразу про то, что это пиар-отделцы, как АПСС, в духе эпохи перестал работать на дядю, начал работать на себя и играть свою игру. И мне довольно многие сразу же сказали, что, дружок, а не перегибаешь ли ты? Ну какой пиар-отделцы, как АПСС? Это же вот писатели, там это кто-то еще. И, собственно, в, этой, в этом ролике я бы хотел немножко обосновать свою позицию в том, что это, по крайней мере, отчасти все-таки пиар-отделцы, как АПСС. Почему это важно? Потому что, мне кажется, важно понимать, что эти четыре творческих союза, неожиданно вступивших в игру в конце 80-х, это не какое-то подполье маргинальное. Это не какие-то там очкарики, которые зачмаренные хулиганами. Это не какие-то совсем загнобленные диссиденты. На современные деньги, современным языком, это, что называется, одна из башен власти. Мне кажется, важно именно то, что шатать эту социалистическую систему начали люди из власти, которые по своей должности должны были ее защищать. Как всегда, чтобы погрузиться в эту тему, мы обратимся к интересным книжкам, всяким разным, которые я стараюсь по возможности пиарить. В данном случае нас для начала будут интересовать две книги – Сборники документов «Счастье литературы. Государства и писатели. 25-38 год. Документы» под редакцией Бабиченко Д.Л. И «Власти художественной интеллигенции. Документы ЦК РКП, ВКПБ, ВЧК, ВЧК ГПУ о культурной политике». Ссылочки под роликом сделаем, они есть в интернете, можно их скачать. В принципе, они в значительной степени пересекаются, эти книжки, друг с другом. И... Вторая больше, по-моему. Почему мне понравились, например, именно они? Ну, потому что это сборник документов, а не бла-бла-бла. Там много интересного можно, что называется, в увидеть. Это неплохо откомментированные сборники документов, где понятно вообще, что происходит. Это не просто вот какие-то странные бумажки, там как-то логика событий вычисляется. И там есть про деньги. Очень часто, когда пишут книги про интеллигенцию, там такое начинается интеллигенция власть, там бытие и думы, там, и так далее. А, а тут много интересного про бюджет. Как вы, наверное, заметили, мы сейчас обращаемся к сталинской эпохе, потому что система работы власти с советскими писателями, художниками, скульпторами и так далее была выстроена, в общем-то, при Иосифе И дальше она менялась, но по некоторым аспектам не так и сильно. Что же нам могут рассказать эти две книжки? Я, конечно, просто привожу самый яркий пример. Вообще, я рекомендую их почитать тем, кто интересуется проблематикой. Например, эти книги могут рассказать нам трагическую пухительную историю Демьяна Бедного. Был такой э, советский поэт, писатель и мощный пропагандист. Член партии, кажется, с 12 -го года. Лично знакомый с Лениным, со Сталиным и вообще просто матерый человечище. Но в определенный момент его судьба малость накренилась. 6 декабря 1930 года вышло постановление секретариата ЦК ВКПБ о фельдетонах Демьяна Бедного «Слеза и печки» и «Беспощады», в которых, в частности, говорилось. ЦК обращает внимание редакции «Правды и известий», что за последнее время фельдетоны Демьяна Бедного стали появляться фальшивые нотки, выразившиеся в огонь на махаивании России и русского. В объявлении лени и сидении на печке чуть ли не национальной чертой русских. ЦК надеется, что редакции «Правды и извести» учтут в будущем эти дефекты в писаниях Демьяна Бедного. А, <coughs> Демьян малость перепугался и написал Сталину большое письмо. Поскольку они были лично знакомы, и Демьян жил в Кремле долгое время, ну, чтобы как бы получать указания, можно было ходить там недалеко, и вообще, уважаемый человек. Вот Он таки написал Сталину личное письмо, очень обиженное, что с ним вот так вот обошлись, просто его публично отчихвостили, это же как бы, ну, печатается, эти постановления, да. Вот, и вот, в частности, он, он так заходит про то, что даже Ленин со мной так не поступал, как бы. не то, что ты дружок. И что в крайнем случае можно же было лично сказать. А не вот так вот. Я бы исправился, я бы все сделал как надо. Но вот он пишет. «Живой голос. Либо должен был мою работу похвалить, либо дружески и в достаточно убедительной форме указать на мою кривизну. Вместо этого я получил выписку из секретариата. Эта выписка бенгальским огнем осветила мою изолированность и мою обреченность. В правде, из одного в известиях я предан наглашению. Я неблагополучен. Меня не будут почитать после этого не только в этих двух газетах, насторожаться везде». Сталин отреагировал на это довольно нервно и сурово, то есть на самом деле он мог там, ну, кроме того, что отправить известно куда, он мог написать какую-то короткую. Сталин пишет очень большое ему ответное письмо, такое немножко гневное, причем он там повторяет свою идеологему, вот эту новую о том, что весь мир смотрит на Россию. Русские рабочие это авангард мировой революции. Весь мир смотрит на русских рабочих и на русское руководство, конечно же, которое тоже авангард революции. И вот в этот момент, когда все взгляды обращены к нам, хорошо бы не писать про говняную историю до революционной России, а найти в ней что-то хорошее, позитивное пример борьбы. Чтобы не выглядели ленивыми идиотами, а был там декабрист, Стенька Разин, еще такое вот на этом надо. Но как бы по поводу выборка Демьяна. Сталин очень четко проговаривает, например, «Десятки поэтов и писателей отдергивал ЦК, когда они допускали отдельные ошибки. Вы все это считали нормальным и понятным. А вот когда ЦК оказался вынужден подвергнуть критике вашей ошибки, вы вдруг зафыркали и стали, стали кричать о петле. На каком основании? Может быть, ЦК не имеет права критиковать ваши ошибки? Может быть, решение ЦК не обязательно для вас? Не находите ли вы, что заразились некоторой неприятной болезнью, называемой зазнайством? По большей скромности, Демьян. И вы хотите после этого, чтобы ЦК молчал? За кого вы принимаете наш ЦК? А Что случилось после этого с Демьяном? Он не поехал в ГУЛАГ. Человек все-таки был уважаемый. Его отписали от Кремля и начали падать гонорары. Ну, его стали просто меньше печатать, потому что, как Демьян сказал, насторожаться везде. Везде и насторожились. А тут самое время поговорить немножко о гонорарах этой публики, топовых писателей советских. Вот, например... Это уже 32 год, там в сборнике документов приведена справка от 32 -го года. То есть Демьян уже два года как в Апале, но он заработал за 32 год 22 тысячи рублей по линии драматургии плюс 31 тысячу литературного гонорара годовых, то есть 50 тысяч за год. Для сравнения, средняя зарплата в промышленности годовая – полторы тысячи рублей. То есть, ну не сказать, чтобы он начал совсем бедствоваться. На самом деле топовые писатели советские, так же как там сценаристы, художники, ученые, они реально получали очень большие деньги по тем меркам. По меркам той страны, скажем. Да вообще, в общем-то, и по любым, как мне кажется. Вот там, в частности, приводится... Справка оплаты других писателей и драматургов. На самом деле самым рекордсменом на 1932 год был Афиногенов, которого уже никто толком не помнит. Он писал мощно так пьесы про революцию, и везде ставили. Поэтому в гонорар составил 171 тысячу рублей за год. Напоминаю, полторы тысячи средняя зарплата в промышленности в год. То есть это как сколько, как сто рабочих он получает. Получается. Ну вот и так еще пару цифр. Вот некоторые наиболее крупных заработков за 1932 год. Зимнят бенные 31 тысяча. Ну, как мы помним, он еще за драматургию получил. Серафимович – 27 тысяч, Алексей Толстой – 22 тысячи, Шолохов – 16, Пельняк – 18 тысяч рублей. Кроме этого, были еще такие специфические подработки, типа «Вот у нас юбилей Октябрьской революции, это принимается отдельным постановлением». Я зачитаю немножко. По вопросу об организации закрытого конкурса на пьесу и сценарий об Октябрьской революции в связи с 20-летием Октябрьской революции. Установить сверх обычного авторского вознаграждения три премии за лучшую пьесу. Первая 40 тысяч рублей, вторая 30 тысяч рублей, третья 20 тысяч рублей. Кроме того, как бы как я уже в одном ролике рассказывал, лечение за границей. ваш красный граф Алексей Толстой пишет, что хотел бы отдохнуть с женой во французской ривьере и просить денег. Красному графу отказать нельзя, конечно же. И, в принципе, как бы многие этим пользовались. Вот читал забавный Серафимович, автор эпосов про Гражданскую, пишет, что хотел бы бесплатный проездной безлимитный. Ему надо ездить по местам сражений, и хотелось бы, чтобы это дело делалось бесплатно. То есть, в принципе, люди жили, ну, скажем, хорошо по любым меркам. По советским это просто заоблачно. Но вернемся к нашим писателям. Я все-таки хочу еще немножко прояснить вот эту природу отношений верхушки власти с топовой интеллигенцией. Еще интересный диалог заочный по переписке, так сказать, у Сталина со Станиславским. Тем самым Станиславским, который вообще-то мировая звезда. И в общем Станиславский пишет. И «Мне хочется попросить у вас разрешения приступить к работе над комедией «Самоубийца» в той надежде, что вы не откажете нам посмотреть ее до выпуска в исполнении наших актеров. После такого показа могла бы быть решена судьба этой комедии». Дело в том, что комедия столкнулась с некоторой цензурой, ее не пускали, и вот Станиславский обращается так. Ответ Сталина, обратите внимание на то, что называется. Я не очень высокого мнения о пьесе самоубийства. самоубийца. Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и даже вредна. Мнение и мотивы реперткома можете узнать из приложенного документа. Мне кажется, что отзыв, отзыв реперткома недалек от истины. Тем не менее, я не возражаю против того, чтобы дать театру сделать опыт и показать свое мастерство. Не исключено, что театру удастся добиться цели. То есть, ну, попробуйте, как бы ребята, попробуйте, но ну, последнее решение за нами. И, наверное, последнее. Я так тоже немножко процитирую. Беседа... Творческая встреча Эйзенштейна, знаменитого режиссера того самого, со своим, так сказать, самым верным фан-клубом в Кремле. То есть, присутствует Эйнзенштейн на совещании. В документах приводится как бы не стенограмма а реально, а по воспоминаниям Эйзенштейна. Но такая встреча зафиксирована, она проходила около 40 минут. В основном Эйзенштейн молчал. Все начинается с того, что Сталин... Вы историю изучали? Сталин говорит. Эйнзенштейн более или менее... Сталин. Более или менее? Я тоже немножко знаком с историей, у вас неправильно показано опричнины. Дальше Сталин объясняет про опричнины. Ну и как бы вступают остальные персонажи. Жданов. Индзерштеновский Иван Грозный получился неврастенником. Молотов. Вообще, сделан упор на психологизм, на чрезмерное подчеркивание внутренних психологических перевар... противоречий и личных переживаний. Сталин. Нужно показывать исторические фигуры правильно по стилю. Так, например, в первой серии невин, неверно, что Иван Грозный так долго целуется с женой. В те времена это не допускалось. Молотов. Вторая серия очень сильно зажата сходами. Подвалами. Нет свежего воздуха, нет шире Москвы, нет показа народа. Можно показывать разговоры, можно показывать репрессии, но не только это. Эльзенштейн молчит и записывает. А, я это, этим хотел проиллюстрировать именно то, что... Сложилась уникальная ситуация, которая, возможно не было в истории никогда. Есть некий очень узкий круг, Сталин, Горький, Щербаков, глава Совета Писателей, Союза Писателей, кажется, Жданов потом появляется, который... Эту верхушку топовой интеллигенции контролируют буквально чуть ли не до буквы, до фразы, до как создан образ, как он развивается. Я даже вот не знаю, выскажу свое какое-то сдержанное восхищение. Это ведь 30-е годы, война рядом идет, подготовка оголтелая к ней. И вот человек в данном случае Сталин, который принимает решение, кого назначить командующим округа, какой танк запустить в серию, какое там еще куча-куча хозяйственных решений, как там заводы строить. Он еще уделяет время на то, чтобы прочитать и ознакомиться, что пишет Борис, прости господи, Пельняк какой-нибудь. Взамен за это, как бы, эти люди, работы нервные получают немыслимые по советским меркам, денежища, кучу всяких льгот. Вот если это не общение заказчик-исполнитель, если это не пиар-отдел, то что это, я не знаю. Мне кажется, что я все-таки в данном случае прав, и я, кстати, подчеркну, что мне не кажется, что эта схема сильно классная. Мне не кажется, что это правильно. Мне кажется, что в ней было куча ошибок. Я бы даже сказал, что сами они, если посмотреть выступление того же Сталина, осуществ... осознают некоторую ущербность. То есть в своих речах Сталин постоянно характеризует этих писателей большинство из них, кроме Горького, там еще несколько, как попутчиков что вот там на безрыбье и дни рубиных рыбой, там вот Булгаков в основном ерунду пишет, но мы можем же мы его заставить. То есть он рассматривает это как неких попутчиков временных, и тут должны вроде как вырасти писатели, которые настоящие, советские, которые будут, вот, наверное, как горькие меня понимать, и как бы вот схватывать все полностью и быть полностью нашими. Ну, надо сказать, что то есть так не получилось, как хотел Сталин. То есть вот... Был этот, как бы, некий такой коллективный Саурон, который политикой и культурой как ножом и вилкой оперирует, и оба инструмента сходятся в одной голове. То есть они действуют как бы сообразно, что называется, организованно и скоординированно. Но когда наш генсек Сауронович как бы отошел в мир иной, ситуация несколько изменилась. По некоторым параметрам не сильно, а по некоторым очень даже заметно. Что же изменилось после того, как Иосиф Виссарионович покинул этот мир, и его ближайшие, так сказать, коллеги-единомышленники были удалены от политики или как минимум задвинуты на задний план. Ну, из такой бытовой истории мы можем сразу, наверное, заметить про то, что история повторилась в виде фарс. Вспомнить Никиту Сергеевича с выставкой авангардистов, который пришел на выставку, обозвал всех пидорасами, потребовал исключить из партии, при том, чтобы никто не состоял в партии практически. То есть продемонстрировал полное незнание и непонимание того, что там в этой среде происходит на самом деле. Если как бы рекомендовать книжки о том, как осуществлялось это управление культурой со стороны партии после Сталина, то я бы, пожалуй, порекомендовал книгу «Бела шапка Н.В. «Государство и культура в СССР от Хрущева до Горбачева». Тоже есть в интернетах, ссылку кинь. Я тут уже не буду рассказывать байки, чтобы не перегружать. Отмечу то, что главным изменением в этой системе управления было ее странное усложнение. То есть вот этот мегамозг, который оперировал как ножом и вилкой культурой и политикой, он исчез. И управление культурой были, было передано на более низкие, так сказать, звенья номенклатурной цепочки. То есть если Хрущев как... С некоторой иронией отмечает автор этой книги, после Хрущева уже никто не делал ярких заявлений о культуре советских руководителей. То есть, если Хрущев позорился, все остальные предпочитали даже не позориться и лучше вообще эту тему не затрагивать, а это была задача там, Суслова и еще каких-то более низких партийных руководителей. То есть, наверное, я еще раз подчеркну, что контроль вроде как остался, но он не сходился в одной голове. Он был разрознен, вилку отдали одному, нож отдали другому, вилку разобрали на зубчики, и там началась, в общем, грязня крыланов и интересов. Что же осталось таким, как было? Осталась таким, как было, система привилегий. То есть остались большие гонорары, остались там спецзаказы к юбилеям, заграничные и незаграничные поездки. Вот, например, выработалась странная традиция, она уже тогда выработалась писателей в Верховном Совете. Я прочитал сборничек ⁇ Белорусские письменники 40, 17 90 год ну, ⁇ но просто потому, что в Беларуси меньше письменников и проще понять, насколько массово они сидели в Верховном Совете. А, так В общем, они сидели очень массово. Вот у меня тут десятка полтора фамилий, и сразу Кондрат Крепива, депутат Верховного Совета БССР 1947 по 1990 год. Это просто палата лордов какая-то. И я так пробежал глазами. Я не нашел двух человек из известных, каких-то популярных, знаменитых белорусских писателей только в этом списке. Это Владимир Короткевич, который ну, был немножко диссидентом, и понятно, почему он там не оказался, и Ян Кабав. Вот. А так все, по два срока, по три, по четыре, по пять, как бы, они все заполняли собой Верховный Совет. То есть, в принципе, люди были ну, вхожи в коридоры власти. Может быть, они не принимали там концептуальных решений, но они где-то вертелись рядом. Интересная послевоенная традиция вывоз писателей на, на открытие сессии ООН. То есть вот каждый раз открывается сессия ООН, там должен выступить белорусский письменник. И делегация поехала. как бы. Вот, например, Анатолий Вертинский, редактор литературы Мостатского, про которую мы говорили в прошлой серии, которая была там в конце 80-х, группам этой страны революции. Он тоже ездил... На открытии сессии ООН даже написал книжку, если кому-то интересно, есть Нью-Йоркская Сирена, Анатоль Вертинский, можем кинуть ссылку. Я открывал, не сказал, не сказать, чтобы это такое зажигательное произведение. Ну, для общего развития, как это было, что называется, как они там себя чувствовали. А, еще, пожалуй, я бы под занавес порекомендовал одну книжку. Антипина В.А. «Повседневная жизнь советских писателей. 30-е 50-е годы». Она, про довоенную, а не послевоенная, но там очень хорошо показано, как формируется это кубло. Она не про топовую интеллигенцию, которой долбит мозг лично Сталин, она про писателя-середняка и даже иногда про писателя Верофомана, про самый широкий пласт вот, советских низовых писателей. Как они обрастают вот этими корпоративными столовыми, дачами, как они начинают жить в одних домах, здесь они начинают ходить в одни школы. Как бы. То есть формируется замкнутая такая прослойка, у которой в условиях отсутствия главного соурона, который их контролирует, начинает формироваться собственный круг материальных интересов, корпоративный, у которого начинает формироваться собственный взгляд на мир фактически, то есть некое общее мнение по тем или иным вопросам, у которых начинает формироваться своя историческая мифология. Это довольно интересный феномен, почему они так зациклены на репрессиях в 1937 году. То есть вот эта вот байка, с которой мы часто смеемся, про половину страны сидела, половина охраняла, она выглядит дикой в отношении всей страны. Но она выглядит не такой дикой в отношении Союза писателей. Потому что в этом тридцать седьмом году, в этот пик репрессий, практически каждый второй из Союза писателей, так или иначе, если не уехал в Сибирь, то серьезно привлекался по каким-то там статьям об антисоветской деятельности. Если представить себе писательский дом в Москве, то там реально могло уехать половину. А вторая половина у нее была совесть нечиста, потому что ну, если не донос писала, то как минимум где-то под ножечку сделала, не заступилась за товарища и так далее. И вот эти люди это кубло объединенное общей корпоративной психологией, общей мифологией, общий взгляд, взглядом на мир, в конце 80-х оказалось на астриге событий просто волей судьбы. Разумеется, как бы. Это не единственное кубло в СССР. Были крепкие хозяйственники, которые тоже в значительной степени тусовались вместе. Были силовики, там парк номенклатуры, еще кто-то. Но тут получилось так, что это кубло. Оно оказалось на медиа, на прессе, на печати, на телевидении везде. Вот, кстати, Геннадий Буравкин, например, который белорусский писатель возглавляет на момент конца 80-х, мы еще, наверное, будем о нем говорить, гостелерадио БССР как представитель Гостелерадио БССР и важная и ответственная должность регулярно присутствует на заседаниях ЦК. Это влиятельная должность. И как бы эти люди, обладая этими достаточно влиятельными постами, не в плане управления государством, а в плане влияния на людей, обрушили на нас свое мнение со всей мощью. Получился довольно интересный эффект. Я бы тут под занавес привел юморную цитату из книжки Георгия Дерлугьяна о Бурдия на Кавказе». Очень хорошая книжка про распад СССР и начала 90-х из «Кавказского угла» написана. Ставший президентом Грузии шекспировец Виадгам Сахурдия был вскоре низложен скульптором-модернистом Тенгизом Китавани и кинокритиком Джаба Яссилиани. Абхазию в годы войны за независимость от Грузии возглавал исследователь древнеанаталийской мифологии бронзового века доктор наук Владислав Адзинба. Руководство революционного режима Азербайджана в 92-93 годах едва ли не полностью вышло из Национальной академии наук и даже, точнее, из физиков и востоковедов. Президент Армении Левон Петросян прежде был хранителем средневековых манускриптов, а его одеознанный министр внутренних дел Вано Середегян прежде писал рассказы для детей. Надо сразу, конечно, сказать, что наши зрители не так высоко. Но, скажем, и их приземление было не таким болезненным. И, в общем-то, в следующей серии нашего сериала, я думаю, мы поговорим... Об особенностях родного белорусского кубла. О том, какие мысли и идеи роились в головах нашей местной интеллигенции на конец 80-х. Вот. А пока я на этом прощаюсь. И я помню, что заказывали еще ролик про автокефальные церкви Беларуси. Мы тоже будем на нем работать. До новых встреч.